Прошу внимания у мирового сообщества, обращаясь к руководству всех цивилизованных государств. Второй год на нашей планете происходят глобальные деградирующие перемены жизненного уклада. По рукам и ногам нас связал уносящий миллионы жертв с собой. Наше многомиллиардное сообщество своей моралью и поведением стремительно скатывается в пропасть – Подчинившись неким законам зла, обязывающий нас проститься со здравым смыслом и логикой, мы выбрали путь самоуничтожения. Но я предлагаю другой вариант, который без насилия и жертв сможет быстро и безболезненно победить угрозу. Я принял решение взять на себя ответственность по выполнению миссии очищения планеты от эпидемии». Понимая, что мое послание и последующие действия могут сильно не понравиться определенному кругу, я свое обращение и пояснение пути выхода из тупика буду проводить от первого и единственного лица, чтобы никому больше не навредить. Итак, мой вариант выхода цивилизации из глобальной угрозы. Полтора года назад было разработано индивидуальное устройство, которое претерпело значительное усовершенствование за текущее время, показав поразительные результаты в борьбе с и абсолютную безопасность. Причем на это устройство получен патент. Опустив технические подробности, перейду на суть реализации моего предложения. Некое государство, со здравой логикой, решившееся на эксперимент, «Предоставляет мне абсолютный допуск какой-либо больницы с к***ными больными с численностью от 500 до 2000 коек. Я приезжаю со своим оборудованием небольшого объема. Мне дают возможность провести некие безопасные процедуры зараженными в течение от двух до четырех недель. Как результат, в больнице не должно остаться ни одного зараженного». Единственное вступление, ничего не могу гарантировать заразившимся после от принимающей стороны основное требование обеспечить мою физическую безопасность и беспрепятственную доставку до места эксперимента и назад, а также во время моего нахождения в вашей стране, что возможно только в государстве, где соблюдаются законы. Также государство должно платить все командировочные, визовые, таможные и текущие расходы. Иных вознаграждений и компенсаций не требуется. Кроме того, с меня снимаются все ограничения и требования. В больнице зараженные избавляются от всех вариантов защиты и обычного лечения. Все остальные подробности мы сможем обсудить при реальных переговорах. После успешного окончания эксперимента я предлагаю следующий этап освобождения от глобальной угрозы. Хотя в результате предварительных переговоров с заинтересованной стороной мы можем начать сразу со второго этапа. Второй вариант. На территории согласованного государства предоставляется небольшое помещение для создания производства разработанных мною устройств, и несколько требуемых специалистов или некие производственные мощности. При предоставлении только помещения потребуется финансовое покрытие расходов на определенное оборудование и необходимые материалы в пределах от 50 тысяч до 200 тысяч долларов. В результате необходимое оборудование будет изготовлено за 1-2 месяца. Далее государство предоставляет возможность установить его в каком-либо городе численностью от 50 тысяч до 200 тысяч населения. Во всех местах массового скопления будут установлены небольшие терминалы, потребляющие очень мало энергии, с возможностью работы в автономном режиме. В городе исключаются все другие виды индивидуальной защиты и принуждения к ограничению передвижения. От населения требуется только потратить от 10 до 30 секунд в сутки для простой процедуры. Для зараженных будут использованы те же методы оздоровления, как в первом варианте. Лечение по желанию может происходить амбулаторно. Менее чем за месяц город будет совершенно безопасен и с вероятностью 95% все перестанут болеть другими традиционными респираторными и простудными заболеваниями, кроме неких исключительных случаев. Также будет оглашен целый список возможных побочных положительных эффектов оздоровления. Если будет предоставлен город с населением от 500 тысяч до 1 миллиона, то пропорционально возрастут финансовые расходы на изготовление оборудования и оборудования. И время установки подчеркну мой метод абсолютно безопасен бесконтактен индивидуален и с минимальными неудобствами от его использования обладает только положительными побочными результатами не требуя обслуживания медицинским персоналом я понимаю что пытаясь помочь миру перехожу дорогу тем кто все это затеял и с момента публикации меня могут нейтрализовать. Поэтому я перевел обращение на различные языки и максимально разошлю по всему миру. А если со мной что-то случится, то вы знаете почему. Призываю всех здравомыслящих людей планеты и лицам, имеющие доступ к новостным ресурсам, обеспечить широкую огласку, передав мое послание всему миру. Представители государств, заинтересовавшиеся в моем предложении, могут обратиться ко мне на почту или телеграм-канал, где мы сможем обсудить все возможные варианты коммуникации. Надеюсь, что мировое сообщество обратит внимание на шанс избавления от глобальной катастрофы и сохранит миллионы жизней, заодно вернув нам прошлый жизненный уклад. Торопитесь! Каждые сутки умирает сотни тысяч, а миллиарды в страхе ждут своего часа, скованные нелепыми ограничениями. «Я верю в наше будущее».